Одноклубники, приветствуем всех! К нам часто поступают вопросы по поводу 600 буксировщика. Что на нем установлена разрезная гусеница и она ненадежная. А сейчас мы вам продемонстрируем процесс сборки той самой 600-й гусеницы. Что делается для этого, чтобы гусеница была надежная и были соблюдены все размеры по ее ширине. Для того, чтобы гусеница была ровно скреплена, устанавливается в специальный кондуктор, который имеет валы, ведущие ведомый, и, соответственно, упор, чтобы она не провисала. Далее, когда гусеница установлена в кондуктор, она по всему периметру начинает фиксироваться пластиковыми пластинами из ПНД пластика. Толщина пластин составляет 8 миллиметров. Пластина скрепляется с основанием гусеницы при помощи болтов и гаек М6. Далее, через какой-то период прокручивания гусеницы, чтобы она везде была 600 и прокручивается уже на кондукторе далее когда будут зафиксированы две половины разрезанной гусеницы уже идет окончательная сшивка ее уже в эти места будут добавляться еще пластины а пока чтобы расстояние не убежало ее фиксируют через определенные промежутки. Ну а если расстояние убежало, то ее, соответственно, подколачивают и подгоняют под нужный размер. Тем самым гусеница на 600 начинает приобретать свой вид. Такие гусеницы ходят долго, лично сами эксплуатируем буксировщик на такой гусенице. Ездим и в зимний период, и в межсезонье, и лето, весна, осень, как по грунтовым дорогам, так и по болотистой местности. За такой долгий период эксплуатации ни одна из пластин не сломалась, не стерлась, не лопнула, ничего с ней не произошло. Пластик морозоустойчивый, не подвержен каким-то химическим реагентам. С ним абсолютно ничего не происходит. В отличие от металлического профиля, некоторые производители устанавливают П-образный профиль металлический, который можно от ударов, соответственно, его загнуть, и дальше он не принимает свою обратную форму. У пластика такого нету. То есть его можно гнуть по-разному, и он не деформируется. Ну и самое главное, что он не ломается. Вот, кто берет металлический профиль П-образный, и у тех собаководов происходят удары, то профиль, соответственно, загибается. Загибается он по-разному. Он может загнуться как вовнутрь, так и наружу. Если он загнется наружу, то он может задевать площадку основания буксировщика ну и тем самым может сказаться на проходимость также П-образный профиль плох тем, что в рыхлом снегу буксировщик очень быстро и сильно может закопаться он больше подходит для озер, рек, водоемов каких-либо а в рыхлом снегу он уже теряет свои свойства и буксировщик наоборот может быть непроходимым у 600 гусеницы как мы делаем пластина устанавливается в каждое окно что в рыхлом снегу это не сказывается на проходимости и площадь опоры не уменьшается так что кто еще сомневается в надежности 600 гусеницы отбросьте все сомнения гусеница надежно гарантию на такую гусеницу мы даем также два года кто будет заказывать буксировщик на 600 гусеницы в комплект мы положим несколько таких пластин пусть будут лучше чтобы они вам не пригодились но в запасе у вас будут иметься вот закончили шивку 600 гусянки в сборе это выглядит все вот таким образом. Кстати, уже установили ее на раму будущего буксировщика. Расстояние между пластинами где-то в районе полтора сантиметра. Гайки и болты используются М6. Еще раз повторяю, гайка стоит самоконтрящаяся каток не набегает на выпирающие болты кстати болты еще служат как рыхлители снега то есть они тоже функционал свой выполняют наоборот болты не делаем так как смысла в этом нету и они не будут работать как шип кто-то думает и соответственно можно со временем и сломать болт Спасибо, кто смотрел данное видео. Оставляйте свои комментарии под видео. И очень интересно знать ваше мнение. Пока!